Мы продолжаем. В эфире программа телекомпании Ленинградской области «Простые решения». Ипотека под 3% годовых. Это реальность, но в одном отдельно взятом регионе. Проект в Ленобласти реализуется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Но есть ряд условий получения такой льготы. Она доступна лишь тем нашим землякам, кто проживает в сельской местности или городе с населением менее 30 тысяч человек. Мы продолжаем разговор о жилье, но совершенно в другом ключе. Как сказал бы Аста Бендер, в ключе от квартиры, где деньги лежат. Обсудим актуальную, к сожалению, тему. Мошенничество в недвижимости. Поговорим об аренде и сдаче квартиры. А поможет нам наш гость, юрист и финансовый консультант Елена Феоктистова. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а можно ли столкнуться с мошенничеством, арендуя квартиру? Да. да. да. да. А, не, не, к сожалению, да. Что происходит? Если мы с вами хотим снять квартиру, мы обычно залезаем на сайт бесплатных объявлений или даже на, просто на сайты популярные об аренде жилья и начинаем искать подходящее объявление. Звоним, нам говорят, что да-да-да, Точно есть, но вот сейчас прямо прибежит клиент, который снимет, если вы хотите, переведите мне предоплату, и тогда квартира будет за вами. Ну, вы же понимаете, что не надо переводить предоплату, потому что пока вы не посмотрели эту квартиру, картинка может быть какая угодно. Адрес mm -hmm. может быть какой угодно. Но на самом деле этого может не быть. Это может быть просто фейковое объявление обман. И вы переводите деньги, и, естественно, причем даже предоплату маленькую попросят 3-5 тысяч типа как гарантия того, что вы снимете 3-5 тысяч и все и вы останетесь без этих денег. И как же распознать мошенников? А, никогда не переводите деньги вперед. Если мы вот а, а, хотим снять квартиру, мы вначале приходим, смотрим на жилье, опять же не даем деньги за адрес. очень часто бывают такие м, фиктивные, к сожалению. Выдают себя даже за агентство недвижимости какие-то а мошенники, которые говорят о том, что вот вы платите нам там 3000 рублей, мы вам подбираем адреса, даем вам список адресов, и вы ходите и смотрите. Тоже не нужно этого делать. Почему? Потому что чаще всего вам выдают список каких-нибудь квартир, которые, может, дай бог, издаются, но они будут точно не презентабельны или не по вашему формату, или, скорее всего, там даже никто ничего не сдает, это будет просто обман. Поэтому если вы хотите снять квартиру, вы звоните обязательно, приходите непосредственно в квартиру и просите у человека документы, подтверждающие его право на эту сдачу. Если он не является собственником по какой-то причине, то у него должна быть нотариальная доверенность, подтверждающая его полномочия. И желательно, чтобы он дал телефон собственника, которому вы можете позвонить и поговорить. Идеальный вариант, когда вы снимаете напрямую собственника, вы видите документы, видите живого человека. А какие документы должен предоставить собственник? В первую очередь, конечно же, это выписка из единого реестра прав на недвижимое имущество. Раньше это были красивые бумажки, свидетельства, на сегодняшний момент это выписка из, выдается просто формата 4, альбомные листы, где идет информация о квартире непосредственно. Есть у нее обременение или нет? В залоге под арестом или нет? Ну и кто является правообладателем? Ну а вот вы говорите, что она формата 4, а может быть ее легко ну, как-то подделать? Как мы поймем? что это оригинал. Вот здесь, вот, если вы хотите снимать на долгосрочный период, mm -hmm. то я вообще рекомендую самим просто это сделать, потому что этот реестр является открытым, и вы можете заплатить 200 рублей а, и, а, в интернете через портал госуслуг, это можно организовать, через а, сайт Росреестра это можно организовать. А в течение, по-моему, двух-трех дней приходит эта выписка на электронную почту, и мы видим всю информацию по квартире, кто является собственником, есть ли у нее обременение, не находится ли она в споре. Потому что очень часто мы можем снять квартиру, а там идет судебная тяжба, и вообще никто не имеет проживать права, потому что суд ее арестовал. И тогда мы в любой момент можем получить красивых парней из службы приставов, которые скажут, мы все понимаем, господа, но покиньте территорию. А вот если мы снимаем комнату в коммунальной квартире, какие тут э, нюансы? Когда мы снимаем комнату в коммуналке, также можно попросить выписку, потому что комнаты зачастую является отдельным объектом недвижимости. И желательно, как минимум, какое-то или согласие от соседей получить, или хотя бы какие-то одобрения. То есть прийти в тот момент, когда соседи будут жить и просто поговорить. Почему еще это важно? Дело в том, что если вы снимаете комнату в коммуналке, вы, может быть, все и согласны, но могут соседи оказаться настолько неприятными людьми, что вам ни за какие деньги эта комната не нужна. Грубо говоря, даже бесплатно не хочу там жить. Да? Но устного согласия соседей достаточно. В идеале письменное, но просто не всегда получается письменное, потому что соседи зачастую отказываются что-то брать или давать. Но если вы вдруг прям, вам очень понравилась эта комната, вам очень понравился хозяин или хозяйка, вам нравится место расположения, если вы просто сами придете и скажите, скажете, я буду здесь жить, вы не против, вот конкретно вы yeah. там, тетя Маша, а тетя Маша скажет, да, чтобы ноги твоей здесь не было, uh -huh. и как-нибудь еще начнет вас обзывать, то сразу понятно о том, что никто никакого согласия не давал. Потому uh -huh. что проверить, насколько это согласие, которое вам дает собственник, тоже сложно, он мог поделать, тогда надо будет ходить и говорить, вы давали или не давали. То есть какой-то такой устный опрос ну, контрольный стоит uh -huh. осуществить. Понятно. Но вот э, все у нас устроило, да? Э, место расположения и так далее, и так далее. А заключаем мы договор об аренде или, так сказать, или верим друг другу на слово? По рукам. Нет, нет, нет. Обязательно договор. Обязательно. Потому что договор он будет вас защищать хотя бы от тех моментов, что кто-то придет и вас выселит, не, ну так скажем, через менее чем через месяц, да? А что? Надо прописать в договоре, и каким он должен быть? А... Простая письменная форма. Зачастую заключают договор на 11 месяцев, потому что на более длительный срок он подлежит уже госрегистрации. А если на менее года, то тогда можно в простой письменной форме. И там обязательно должно быть указано адрес объекта, непосредственная площадь объекта, срок, на который мы арендуем. И, конечно же, вопросы, связанные с расторжением этого договора, потому что в аренде это принципиальный момент. Если мы являемся арендаторами, то желательно, конечно, просить, чтобы нас арендодатель уведомлял о желании расторгнуть договор как минимум за два месяца. Почему? Потому что за два месяца мы сможем подобрать другое жилье и спокойно переехать. Если же мы с вами выступаем с другой стороны, как арендодатели, то как минимум хотя бы один месяц на уведомление должны просить, ну что если вдруг арендатор решил съехать, то пускай хотя бы он нас за месяц предупредит о своем желании. Почему? Потому что тогда мы сможем подобрать другого себе жильца в свое имущество, и тогда у нас не будет так называемого вынужденного простой квартиры. Елена, скажите, а можно ли в договоре написать, например, как часто хозяин будет приезжать к нам в квартиру, которую мы арендуем у него, и смотреть состояние? Или он может каждый день это делать? Обязательно это стоит зафиксировать, потому что <смех>, делать он это каждый день на прямом смысле не может. Дело в том, что договор и аренды – это не что иное, как право пользования, и он это право вам передал за деньги. Соответственно, пользоваться этой квартирой можете вы, а не он. А приезжать просто так необдуманно в чужое помещение – это как минимум некрасиво, а по закону это неправомерно. Соответственно, если мы хотим наладить отношения и чтобы у нас было все спокойно, мы в договоре указываем о том, что посещение и осмотр помещения возможен в будние дни, и какое-то время тоже удобное для вас, чтобы не было так, что выходные к вам придут, чтобы вас разбудили ни свет, ни заря, или что в ночь вдруг вломились. И, конечно же, указать, что как минимум собственник должен предупреждать вас за сутки, за двое или за трое о своем желании посетить квартиру. Скажите, Лен, а вот я сдал квартиру одному человеку, да? И приезжаю посмотреть, а там двое, может быть, трое. А скажите, это должно быть как-то отмечено и в договоре аренды. Чтобы, так сказать, не было сюрпризов такого плана. Если для вас важно изначально было сдавать одному человеку, то, конечно, тогда вы можете это зафиксировать, что сдается одному э, лицу. Если же э, вы сдаете просто от, конкретному человеку, но он вам не важно, проживает он там один или с семьей, угу. то там может быть просто такая популярная фраза: сдается вот такому-то лицу для проживания его и его семьи. И тогда, конечно же, вы не сможете предъявлять претензии, если там будут его родственники находиться. А вот может ли тот человек, который сдает квартиру, тоже стать жертвой мошенников? А, арендодатель, да, да. конечно, да. собственник, так скажем, собственник. конечно. Ну, Во-первых, опять же, та же самая схема. Когда мы размещаем объявление о сдаче недвижимости, нам на рук начинает звонить человек, который резко представляется... Почему-то очень часто вот в, в историях они всегда военные. То есть клиенты приходят и говорят, угу. позвонил военный, я ему поверил, прямо и по голосу все, представился какой-то должностью, Мария. сказал, что командировочный переживает, что квартира, комната уйдет, и попросил mm -hmm. паспортные данные и банковскую карту, и я все дал, и все, и деньги списали с меня. Поэтому то же самая схема, да, то есть звонят и говорят, мы там где-то далеко, нам mm -hmm. нужна ваша квартира, мы mm -hmm. хотим, чтобы вы ее ни в коем случае не сдавали, потому что мы едем в дороге, и мы хотим приехать уже в это место. Mm -hmm. Нас она устраивает, мы по фотографиям все поняли, давайте мы вам предоплату дадим, и начинают выманивать паспортные данные. А, а потом потом следственную и банковскую карту, и все реквизиты к ней. Вот этого делать не стоит. Можно сказать, ребята, не вопрос, вы первые, я для вас подожду. Какого числа вы приезжаете завтра, послезавтра, не переживайте, я подожду. Приезжайте, смотрите и э, получайте свою недвижимость. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо, Елена, большое. Нас э, консультировала Елена Феоккистова, юрист и финансовый эксперт.